Так, ребят, ну что, всем привет! Так, здорово! С рождения! А я тут поглядываю, ты под контролем. Ай было бы что поглядывать. Что-то хотел сначала Кока-Колу взять, взять открыть в прямом эфире, а потом что-то вот упустил этот момент. Как видите, у нас все скромненько, все тихонечко, без шума, гамма. Так, ну что, давайте давайте мы максимально присоединимся, поставим о, кучу лайков. А, а, я не знаю, сделайте репост к себе на стену, чтобы максимально ваши партнеры увидели, прибежали, все сбежались. Чтобы там все поуходили с, раз, с разных квестов, с разных курсов и, и поприходили именно к нам на прямой эфир. Чуть-чуть вот. с вами побеседуем, расскажу, что тут сегодня, как произошло, что произошло и некие новости, возможно, оглашу, для, того, для особенно это будет интересно команде, так как, в принципе, эфир для команды больше, чем для кого-то другого. Итак, ребят, хотите поделюсь еще одним подарком, который... Спасибо. О, привет, Лена. Спасибо за поздравление. Хотите, ребят, покажу, что еще жена мне приготовила подарок какой. Все готовы? Напишите готовы, если готовы в этом подарке. А я сейчас нахожусь и сразу же собираю предзаказы потому что это убойно, когда все с команды будут именно выступать в такой экипировке, это будет просто взрыв интернета мы просто завоюем своим присутствием так показывай да покажи готовы так вуаля смотрите я начинаю позировать смотрите что у меня здесь есть вот так вот у меня есть бизнес про вот так вот вот так вот а потом вот так вот я поворачиваюсь и здесь есть виктор мастер, монстр сетевого собираю предзаказы для для каждой именной такой майки представьте что каждый из вас будет монстр сетевого мы бренд Бизнес Chance Про и команду Бизнес Chance Про сделаем как монстры сетевого. Представьте, там будет Танзиля монстры сетевого, там Юлия монстры сетевого, Надежда, Наталья, Ирина, Наталья, Евгения, Антон. И все вы будете монстром сетевого с командой Бизнес Chance Про. И нам нужно, как бы, мы забронируем, мы просто забронируем вот эту вот ячейку, свое место и и будет команда Бизнес Чанс Про монстрами сетевого. Тоже так хочу, только для себя. Да, то есть, ну, понятно, как, каждому будет именная Майка. Поэтому, ребят, сразу же ко мне пишите по поводу майки. Я там просчитаю стоимость. В эту стоимость будет входить вот этот весь принт и плюс доставка. Ну, чтобы там вы отдельно за доставку не платили. Поэтому будем думать, смотреть и отправим, а потом каждый будет такие вот эфирчики делать. И когда мы командой будем встречаться где-нибудь именно вот в этих майках, представьте, не нужно уже думать, что одевать, не нужно думать как выделиться на эфире одна только майка а, а, а, а одна экипировка иммуниция да то есть э, бронежилет такая бронированная майка потом еще кепки придумаем и будет вообще просто ништяк будем такую касту да то есть такой комьюнити создавать именно бизнес с про монстрами сетевого поэтому очень круто я думаю так поэтому бронируйте заявки собираем и бомбим можно принтер раздать а мы распечатаем на месте а ага, нет у нас специальный принт вирт недорого о смотрите кирилл мирный вирт недорого давай раздевайся прям здесь сейчас там, я не знаю что там в... вертеть на чем ты там вертеть будешь виртуальный вот Хотя, хотя, хотя, как идея, просто этот принт, это не, не, не, мы, не мы сами делали э, принт, да, то есть, а делала а, именно компания, которая печатает. Поэтому, если вы хотите, можете прям смоделировать, да, что-то смоделировать и у себя сделать. Можете тут бизнес бизнес-чанс-прос сделать, а здесь достигаторы, да, то есть хэштег достигаторы. Поэтому ну тут как бы можете, конечно, крутить, вертеть, но, в принципе, если хотите уже не готовы обратитесь ко мне и э, с вашей с вашим именем с двумя логотипами э, будем думать э, над, над, над майкой вот так ну что а, что что сегодня было приготовлено на самом деле ну так знаете немножко небольшого такого откровения Хоть вебинар откровения, который я проведу, будет в понедельник, но там будет очень масштабная тема. В принципе, вся моя жизнь, наверное, моя игра, моя игра на мне принадлежит и таким же, как и я. Но вчера, на самом деле, у меня было такое очень плохое состояние. В принципе, ну, знаете, вот, когда я рассказываю вебинары, и провожу вебинары, прямые эфиры, когда я там делюсь с множеством некой своей энергии, и когда я говорю, что я интроверт, многие не верят, да, то есть, ну, какой ты интроверт, ты уже давно не интроверт. И знаете, иногда, когда я читаю такие комментарии, я тоже начинаю подумать, что я, наверное, уже не интроверт. Но такие моменты, как вчерашняя ситуация в моей жизни, в принципе, показывают мне об обратном, в принципе, что я как был интерьер, так и остался. А как это выражалось? Вчера у меня было такое, знаете прошивое настроение, что у меня было даже в планах э, то, что я, я, я понимал прекрасно, что сегодня меня моя команда будет поздравлять, что э, мои родные будут меня поздравлять. Мне просто э, хотелось, э, мне просто хотелось э, закрыться под одеялом и сегодняшний день остаться в постели и э, никому ни на что не отвечать. Вот у меня было такое вчера отношение, когда мне просто э, ну, только, знаете, даже вот такое пограничное отношение, когда у меня были большие трудности в денежном эквиваленте, когда я был в больших долгах, когда у меня было очень куча неприятностей, вот была подобная ситуация, что мне просто ничего в этой жизни не хотелось. Вообще, вот, чтобы меня все ставили в покое, чтобы я побыл в одиночестве, я в я, я втихаря сам себя ненавидел а за, за свое какое-то это состояние. Да, во, во многих таких вот случаях, я сам себя ненавидел. Ну, это вот, кстати, минусы интровертности, когда интроверт может легко впасть э, в депрессию. Вот. И поэтому, э, ну, как бы вот многие думают, наверное, со стороны наблюдают за мной и думают, что вот Бандолета, наверное, там все хорошо, и ему вот хорошо, вот он так вот, э, ну, как бы у него все получается, он там э, добивается того чего хочет, а вот нам далеко а, до него, а, ну знаете, вот ну, как многие мысли тут сравнивают, сравнивают, сравнивают, сравнивают, это вот большая ошибка, это кстати будет вот на вебинаре Откровения, когда а, я ну, как бы вот одна из огромных ошибок в жизни это сравнивать с кем-то и так далее. Смотреть на себя со стороны и понимать, что ты еще не добился того, что ты поставил себе, ну, как бы за цель. Ну, это вот с, у, у интровертов огромная печаль, когда ожидания не сходятся с действительностью. Да, то есть просто э, это вот э, большая печаль, то есть сначала это накапливается, потому что вот моя интровертность, знаете, в чем э, зацикливается, я постоянно в себе, абсолютно постоянно. Вот если я работаю, я где-то э, на вебинарах, в прямых эфирах я с вами как-то мыслями делюсь. И, и знаете, вот я вчера э, был в таком состоянии, когда э, вот я просто-напросто понял... Э, Почему я, в принципе, себя так веду в жизни, как я веду? Вот, моя семья постоянно жалуется, ну, то есть не то, что жалуется, она э, огорчается тем, что я постоянно в работе, потому что, как бы, вот я постоянно... Вот это вот у меня все накапливается, э, где-то что-то получается, где-то что-то не получается, и э, любая ситуация, которая у меня в жизни случается, я в себе это накапливаю, и вот это... Э, э, грузит меня, как скала какая-то на плечи, грузит, грузит, грузит, грузит. И с каждым погруженным камнем ко мне на спину, я думаю, что только я могу справиться со своими ситуациями. То есть мне никто не может помочь. И это еще больше меня отдаляет от действительности. И в один определенный момент, когда окончательная какая-нибудь капля дегтя, да, то есть в бочке меда появляется, когда твоя реальность не сходится с ожиданием, с какими-то планами, мечтами. Это, это, это как будто разрушается весь мир под твоими ногами И тебе просто не хочется жить Ты понимаешь, что ты просто устал эмоционально Ты выгораешь, ты а, больше не хочешь заниматься, чем ты занимаешься ты просто э, у, у, у, как, как будто все, все, т, т, т, такое чувство, что ты сам по себе. И с, с, самое печальное, что в, таком, в такой ситуации тебе может помочь только психолог. И вот я вчера стоял просто на кухне, э, когда вот все с, с рук валится, ничего не получается, ты ничего не успеваешь, хотя многие, знаете, вот у меня задают такой вопрос. ведь а поч, почему, а поч, как ты все успеваешь? На самом деле я нифига не успеваю, да, и я я гиперпроизводительный, я делаю много, я делаю больше, чем кто-либо, наверное, в своих ситуациях, но, но не факт. И а, я просто стоял на кухне, и я понимал, мне, наверное, поможет только психолог мне просто поможет психолог и я потом думал а что я могу рассказать психологу потому что а, э, я приду к нему он меня спросит либо расскажи мне свою ситуацию я даже не смогу рассказать потому что это эмоциональность а, все все вот на, накапливается внутри и ты просто не, не понимаешь как-то э, сформировать в какую-то картинку чтобы тебе поставили какой-то диагноз и нашли решение твоим проблемам и и, и не знаю, там, смотрите вы сериалы либо не смотрите, я в э, последнее время, вот сейчас уже на четвертом э, сезоне практически завершаю э, элементарно сериал там, про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. И вот я как-то э, смотрю этот сериал и сравниваю себя, насколько они общительны, там, они детективов играют, да, то есть как э, по, там, по историям. И э, э, э, и я вижу, как они вот работают, и их задача выводить гипотезу, а, там, ну, знаете, раскрывают они преступность, и они говорят, они много говорят. А у меня работа зациклена на том, что я постоянно сам себе и говорю только на прямых эфирах. И я понимаю, что Мои родные страдают, там, моя супруга, там, моя мама, там, ну, кто, кто меня окружает. Они страдают тем, что я сам в себе, я закрытая личность, я, я не делюсь ничем, я закрыт, я, я не могу даже с ними о чем то поговорить, таком, о чем то ответвлённом. И вот вчера было такое у меня состояние, когда я принял, что пора себя перестать жалеть. И знаете, вот когда ты начинаешь а, сам себя тихо ненавидеть, ты начинаешь находить кучу изъявлений, у тебя в бизнесе не в порядке, да, то есть у тебя со здоровьем не в порядке, у тебя со внешним видом не в порядке, у тебя в семье не в порядке, ты обозляешься, когда, ну, ты сам себе накручиваешь не только сам на себя, но и на родных, близких, на детей, и все начинают страдать, да, то есть все начинают страдать, но а выхода в этом никаком. Я просто вот знаете, я лег вчера спать вот с такой мыслью, что я проснусь, я просто не встану. Ну, то есть не встану в том, что я, я не буду включать даже мобильный телефон, я не буду принимать звонки, я не буду смотреть, кто меня поздравляет, как меня поздравляют. И вот моя натура такова, что, ну, наверное, это уже пройденный опыт, это какая-то уже эм, пласт информации в мозге, который привык находить решение. Вот как моя Лена, она находясь в больнице, она то не видит мое состояние, но, наверное, чувствует как Я там разговариваю по телефону, там не хочу, в принципе, говорить, писать что-то. А, она там просто говорит, выбрось, ну, как бы отбрось, оставь, там поиграй, там, в, в, там скачай какую-нибудь игрушку, поиграй, то есть, а, ну, как бы оставь ситуацию. Вот, у меня так было, когда у меня были большие проблемы, и я помню, когда я отпускал ситуацию, это все приходило. И вот когда я лег спать, я лег спать вот с такой мыслью, что все, то есть сегодня я буду закрыт и буду, наверное, сам себе как бы я не хочу ничего и потом вот ночью мне просто, просто вот знаете вот как озарение при, происходит и я понял весь вот этот выход то есть я, я понял как мне быть дальше то есть и э, буквально все вот резко как мой негатив он резко проявился в такое в чувств, чувство жаж, жажда жить да то есть и вот приш, приш, пришел такой момент если, если ничего не получается в принципе даже вот если взять картинку мира все рушится и ты не можешь с этим ничего сделать так не а, не нужно создать такую ситуацию чтобы не погружаться в это еще больше а не забывать жить да то есть вот это я подвожу к чему? То есть я очень много за последнее, вот если взять нынешнюю нашу компанию, здесь вот вставьте, поставьте, ребята все восклицательные а, знаки, кто в моей команде, и минусы поставьте те, кто вот вы не в моей команде сетевого маркетинга. Вот пишут там, отдохнуть тебе надо недельку, возможно, но не в отдыхе дело. Мне, да, хотелось бы, наверное, куда-то улететь, скорее всего, а, в какую-то другую страну, потому что я уже устал, мы с моей Леной уже планируем более полгода куда-нибудь смотаться просто и просто вот определенные обстоятельства не дают этого как бы сделать хотя есть возможности есть ресурсы и просто вот прям возьми билет и улетим но возникают определенные какие-то трудности вот и получается так что вот когда ты начинаешь складывать пазл, вот последние полтора года я понял, что я не в правильном русле, в принципе, двигаюсь. И буквально... Вот я многих учу не быть перфекционист, перфекционистами, но я за собой в последнее время заметил, что я начинаю страдать перфекционизмом. Короче, большая новость для команды. Большая новость для команды в пятницу, скорее всего, на процентов 80. Не факт, но на процентов 80, что уже в эту пятницу я проведу такой брифинг-тренинг. Брифинг-тренинг, где мы с вами начнем работать по новой системе. Не факт, что многие ее поймут сразу, не факт, что многие ее воспримут, но... Одно, что я могу сказать, эта система проверена. Я когда-то ее пытался запустить, у меня не было целостной общей картинки, но я пытался ее запустить, никто ее не принял, но у меня сейчас сложился пазл, и сам, самое важное, что... Мы переходим, мы, мы, мы перестаем зацикливаться на целевой аудитории предпринимателей с маркетинга и начинаем работать со всеми. Мы начинаем работать со всеми, и я осознал очень много моментов за то время, как я подготавливал новую систему, что-то планировал, обучался. И я понял, что то, что я предоставляю, и... Ну, я предоставляю не для того уровня осознанности своей аудитории, и это многих расслабляет. То есть там, Это я постараюсь объяснить уже в пятницу. Но факт в чем? Факт, факт в том, что вы сможете один час времени уделять этому бизнесу. Действительно, один час времени. Всего лишь один час времени. Максимум два. Максимум. Эта, эта система позволит вам строить бизнес исключительно через телефон. Ну, то есть, вы можете через компьютер сто... строить, как вам угодно, но имея только телефон, у вас будет возможность его строить, потому что за последние полтора года к нам стучалось в команду очень много людей, и у э, меня многие спрашивали, если у меня нету компьютера, у меня ничего не получится, я с вероятностью на 80% процентов говорил, что скорее всего нет, потому что нужно настраивать трафик, рекламу, проводить консультации и много-много другое, и я не видел выхода, как это сделать без ноутбука хотя бы. И сегодня э, ну, как бы то, что я, вот у меня сложился новый пазл, это, э, во-первых, вы сможете за час времени делать то, что вы не делали, э, я не знаю, наверное, то, что вы годами, вот мы с вами полтора года э, вместе, да, то есть со многими, по крайней мере, вместе, вы сможете за месяц, благодаря этой системе, сделать то, что вы не делали за полтора года. Почему? Потому что мы перестаем мотивировать, и мы перестаю, я перестаю вас мотивировать на результат. Вся новая система будет мотивировать вас на действие. Каждый из вас будет концентрироваться только на действиях, только на действиях, не на результате. И я в последнее время очень много общался с своими наставниками на, на западном рынке. И э, я много там перешестил там воронки, автоворонки, продающие воронки. И все вы их тоже будете в дальнейшем использовать, э, потому что вся, вся эта продающая воронки, все автоворонки, вся автоматизация, это очень легко, ну, это очень хорошо работает на бренд. Но, к сожалению, это очень плохо работает на сетевой маркетинг, потому что это вас очень сильно расслабляет, вы приходите на какие-то автоворонки, и вы ничего не делаете. То есть вы ждете какую-то автоматизацию, но э, вы начинаете погрязать в этой ситуации, так ее еще и не запустив, и поэтому вы перестаете вообще что-то делать. У вас нету консультации, у вас нету а, действий. Сейчас, сейчас у вас будет, у вас будет ежедневный метод действий, то есть у вас будет трекер, да, то есть у вас каждый день будет список действий, туду туду лист да то что нужно сделать сегодня сделали сегодня это все делается за час это будет это называется э, часть сил, э, час силы когда вы час уделяете только бизнесу не на просмотры новостной ленты не на видео э, там где котята играются как вас что-то насмешить не просто э, кого-то тупо полайкать у вас будет ежедневный метод действий на который вам понадобится то только час и делая это на постоянной основе вы создадите для себя результат даже этого не осознавая Скрипты, действия, инструменты. Я даже для вас подготовил такую а, а, воронку социальных сетей, где а, вы сможете специальной программкой пользоваться как и а, на компьютере, так и на телефоне ее можно скачать тоже бесплатно. Вы там сможете, будете прослеживать всех своих клиентов, всех своих партнеров, будете отмечать, какой этап воронки человек прошел в несколько там, кликов мышки, там, просто вот как получается. Дракон дроб, как это называют. На месте там будут скрипты. Короче, система полностью целиком дублицируема для, даже для обычного человека, который ни разу не был сетевым. Абсолютно. Он, он придет, он погрузится в это. Ему не нужно проводить будет консультации многих тормозит виктор там получил результаты по консультациям там трафик запускал люди приходят вау привлекательный маркетинг вы привлекательным маркетингом тоже а, будь, будете заниматься но а, самый главный упор это проактивное действие которое будет будет вам создавать результат и опять же повторюсь, это всего лишь один час времени. Больше вам не нужно будет времени. Ваши мужья, ваши дети больше не останутся без внимания, потому что вы сидите сутками, как и я в компьютере. Это дубликация. Знаете, спонсор сидит сутками за компьютером, и все сидят за компьютером, даже этого не осознавая. Приходятся работы, где-то обучаются, где-то пытаются что-то сделать, и нихера по итогу не делают, потому что а, вроде бы есть что-то но это очень сложно та система когда которая была в прошлом Могла, могла и может сдублицировать 20 процентов из 100 который приходит бизнес но ну 20 процентов это уже по жизни лидеры да то есть лидеры либо вы когда станете лидерами вам ее будет легко сдублицировать это когда-то когда мне уже все все стачер у меня не было другого варианта я просто сделал и получил результат у вас еще есть таракан у вас есть еще зона комфорта у вас много вещей отвлекающих факторов виктор говорит давайте проводи там закрывай сделку то то есть результат, результат, но я ошибался. Я очень сильно пересмотрел очень много моментов, которые, в принципе, сегодня в сетевом не работают, только многие в заблуждение заводят. Сегодня очень много экспертов, да и сам, наверное, был таким экспертом, который очень много, ну, не осознавая, вводил заблуждение, просто говоря со своей колокольни. И а, сего, а, вы получите тот инструмент, который сможет повторить 80%. 80%. 80% с той аудитории, которая к вам будет приходить. И вот вы можете сравнить 20 против 80. И потом вот в этой 80, которые будут получать результаты, будут приходить и которые будут начинать развивать то, что делает 20 -ка. То есть никто не запрещает вам, многие здесь уже дошли до такого уровня, что делают марафоны, проводят консультации, запускают трафик. Но этого на самом деле очень мало, потому что вы концентрируетесь на самом деле на ну, принцип ретто на 80% действий, которые приносят всего лишь 20% результатов. А с пятницы, ну то есть по крайней мере с пятницы, вы будете задействовать всего лишь 20% необходимых действий, которые принесут вам 80% результатов. И а, я надеюсь, что вы меня поддержите, потому что если... Большинство из вас подключится, вы не узнаете свой бизнес к маю. Нам в мае нужно а, просто удесятирить наши объемы. У нас несколько месяцев, и это можно сделать благодаря новой системе. И знаете, самое пугающее, многие из вас могут запугать, запуга... напугаться того, что она настолько проста, и она на самом деле очень проста, что вам может изначально будет казаться, что это невозможно. Но из-за того, если вы просто посмотрите явно картину, сколько вы общаетесь в онлайне с людьми, которым по итогу презентуете свой бизнес, и можете написать, я не знаю, там в цифрах, сколько приблизительно есть, ну, сколько у вас в месяц узнают о бизнесе, то когда вы вольетесь в эту систему, о бизнесе либо о продукте. А, о бизнесе либо о продукте будет узнавать у вас а, от, от 90-100 человек. От 90-100 человек. Ну, либо о бизнесе либо о продукте. Именно такими действиями. И вы будете час времени уделять этому. Это не означает, что вы не будете работать. Это означает, что вы будете наконец-то работать. Но у вас будет план, который нужно выполнять. И у вас будет то, что сказать, что сделать, когда сделать, каким образом это сделать и много многое другое. Это не спам? Лена, ну, я не знаю. Если вы будете спамить, то я сожалею, но я спамом не занимаюсь. Я галочку в ВКонтакте получил, мне нельзя спамить. Я пример для подражания. Ну, я не знаю, смотря, что вы называете спамом, знаете, когда я недавно проводил обучение, не так давно, где-то месяц тому назад, по тому, как писать посты. И когда я предоставлял а, рабочую тетрадь, где писал, как создавать трафик ну, на, к себе в профиль, а, то а, когда я написал, что перед тем, как добавить «друзья, напишите приветственное письмо», что типа «привет, здорово, как, как дела, спасибо, что добавился, чем я тебя заинтересовал». А, ну, если это для вас спам, то ну, я уже вам не могу ничем помочь. Ну, не могу я вам уже ничем помочь, если вы считаете, что это спам вот это, это это бизнес вас будет по-настоящему выстроен на э, взаимоотношениях как получить галочку в настройках своего профиля есть у каждого возможность получить галочку нужно заполнить анкету отправить определенные данные там паспортные данные сертификат э, ну если там в ИП, отправить и добавить какие то данные по поводу вашей личности и так далее. Ну, то есть зайдите в настройки, и там, в принципе, все будет у вас. Хорошо. На самом деле я хотел запустить эту систему еще через месяц, когда она будет готова внутри, ну, внутри обучающей платформы. Но я подумал, вот сегодня буквально я невзначай подумал, что хватит страдать перфекционизмом, нужно для вас провести обучение, дать э, черновики, потому что есть скрипты, рабочие тетради, по которым вам можно работать. Я дам вам черновики и параллельно, вот я сейчас собираю ребят, вот поставь в десяточки тот, кто дизайнер с нашей команды, я собираю ребят, которые, ну, если согласятся, то согласятся, если не согласятся, то буду уже думать, как это сделать, чтобы команда дизайнеров, она поработала над оформлением этого всего, как бы сделая это в будущем для своей команды, в целиком для команды, ну, то есть так на общее благо. Я для вас создаю обучение. Ребята, если захотят подключиться, стать частью вот чего-то того, ради, ради чего сами вы будете расти, и будет ваша команда расти, все же вы ждете какую-то систему, которая действительно будет делать результаты. Вот. И поэтому, если вы поддержите, если вы будете готовы взяться за это оформление, то это быстрее все произойдет. Вот, все ну, намного быстрее. То есть, поэтому... Так, я всегда пишу такие сообщения, чтобы понимать, нужен человек или нет. А, да тут даже не в этом дело. А, очень много разных вариантов, а, там... То есть мы, мы уже часть пытались применить, и многие из вас уже получали результаты. Да? То есть вот, например, формула 15 на 7, да? то есть это написание постов. Да? То есть это часть этой системы, но целиком эта система будет работать, если запилить абсолютно все детали данной системы. Поэтому это очень важно. А, хорошо что, что сегодня еще произошло мне команда тоже подарила очень приятный подарок помимо видео которое скорее всего вы уже все видели увидели рассмотрели а мне команда еще подарила очень крутой подарок к сожалению я его не могу сейчас показать потому что этим нужно заняться мне команда подарила просто там большую там двухчас... двухчасовую фотосессию в студии и и мне сейчас нужно заморочиться над несколькими образами. Ко мне позвонил фотограф, сказал, вот, ваша команда поздравляет вас с днем рождения, и вам двух-двух-двухчасовая, а, и двух-двухчасовая фотосессия. мое, нифига себе. Вот, в специальной студии. И плюс сказал, ну вот, будем создавать там 2-3 образа. Поэтому я пока не буду ничего там афишировать у себя в профиле как в виде поста. Вот когда я создам образы, да, то есть зафоткаюсь, и тогда я предоставлю, ну, поделюсь, поделюсь результатами, так сказать, своей команды, которую они мне подарили. Вот. А ты рад? Нет, не рад. конечно, ребят, в принципе... В принципе, у меня планировалось не так э, давно, ну, совсем недавно мне меня планировалось фотосессия. Я как бы не знаю, что сейчас с ней делать, но мне она тоже крайне нужна я, там, для одного проекта. Я хочу там образ, предобраз создать. Мы, в принципе, с фотографом договорились, но э, сейчас будет... Не знаю, может, я запрягу там. Лена моя захотела тоже там принять участие. Поэтому там мы, может, своих детей заведем тоже, зафоткаемся. то никак вот и своего младшего никак мы ни разу еще не сфоткали. Поэтому будет, думаю, интересно. Я еще с фотографом посоветуюсь. Может, что он там порекомендует интересного. Поэтому будем делать много фоток, много фотосессий. Так, хорошо. Поэтому э, готовьтесь к пятнице, э, э, ребятам, так, образ, который мы обсудим, мой реквизит, который мне не уже, не уже едет. А, ну, Павел, ты, ты уже опоздал. Кто первый это сделает, тот и будет в тапках, потому что а, ты давай еще пол, полугода поражай. Поэтому я уже, скорее всего, зачеканил, потому что у меня супер крутых много идей прет. Но смотри, сделаешь первее, я уступлю место. Если нет, то. На нет и сюда нет. В большой семье, я бы сказал по-французски, но скажу по-русски, Зяпы не щелкают. А если щелкают, то очень быстро. Потому что если идею эту не подхватить, подхватит кто-то другой. Так, дай пару, советов насчет, дай пару советов насчет фотосессии. То есть мне тебе дать пару советов насчет фотосессии, или ты мне дашь советов по поводу фотосессии? Не, не понял вопроса. Так, правильно, подарок же семейной фотосессии. Да? я ее не знал. Разве? Разве? что-то мне не сказал ничего про семейную фотосессию, просто сказал, у вас там фотосессия. Так, ну что, я вас заинтриговал э, пятницей, поэтому собирайте максимально сами, э, кто здесь есть, да, то есть вот каждый из, на из наших партнеров собирайтесь, максимально собирайте всю свою команду, постучитесь в нижестоящих, вышестоящих, это очень важно очень важно, если вы не хотите, сами потом, как сломанный телефон, передавать. В самое ближайшее время будет готова система обучения внутри платформы, куда уже каждый перейдет и пошагово там начнет внедрять, там скачивать, при, при том, если наши еще дизайнеры там согласятся, ну, на протяжении там, месяца будут подготавливаться красивые шаблоны, да, то но в любом случае будут черновики и со временем они все заменятся ну то есть скрипты там по э, пошаговость действий э, последовательность действий э, трекеры да то есть э, то по которым ты ежедневный метод действий который вам необходимо будет действовать и помимо этого в нашей команде ежемесячно ежемесячно ребят э, буквально либо с сп со следующего месяца, либо уже с этого месяца будут проходить марафоны именно по данной системе, которые будут вознаграждаться. Как, возможно, финансово, частично финансово, возможно, продукции, возможно, какими-то дополнительными поощрениями. А мы еще с лидерами это обсудим, кто что хочет, например, поощрять для того, чтобы смотивировать. Но каждый месяц будут марафоны, командные марафоны, которые будут вам заставлять просто действовать, не делать результат. Результат появится э, как следствие ваших действий. Поэтому мы, мы э, с тех пор, как запустим эту систему, будем радоваться каждому вашему действию, каждому там добавлению в друзья, каждому сообщению, которое вы напишете, каждому человеку, который добавите в группу, там, потому что вся воронка там, ну, как бы вся информация в группах, каждому закрытию, каждому там созвону трехстороннему в чате и много-много другое. Вот, поэтому будет очень весело. Такой, знаете, марафон, марафонческий настрой будет. Могу даже сейчас предсказать, что будет. Первый марафон, он будет пятидневный на такой, на разогревающий. Второй марафон будет 30-дневный. Именно по новой системе третий марафон сразу же ну, там, на третий месяц будет 21-дневный марафон по, по видеомаркетингу и по рекрутингу через видео, через прямые эфиры. То есть максимально будем создавать такие... Моменты, которые влияют именно на рост, на привлечение, на узнаваемость и так далее. Я уже подсмотрела чаты подсмотрела, да? А, а сладкий подарок пришел? А что, должен сладкий подарок прийти? Ну-ка, ребят, признавайтесь, сладкий подарок должен прийти. Подождите, подождите, у меня тут какой-то пропущенный телефон. Два вызова, может, это сейчас посмотрим. Подождите минуту. Да, ребят, вы были правы, но вот многие там, а, блин, спалились. Но фишка в том, что вот если бы я сейчас не перезвонил, у меня два пропущенных, то скорее бы мне этот подарок доставили бы завтра. Они мне сказали, ничего страшного, если мы еще там доставим через час-полтора. А, поэтому, да, будет мне еще подарок и, видать, очень сладкий. Ребят, ну вы, блин, ну, вот куда... я вам признаюсь. Я вчера сам себя ненавидел по одной веской причине что я начал жрать дофига набирать вес очень сильно и это очень большая печаль потому что я перестал у меня там последние полтора месяца я не хожу в тренажерку потому что у меня с сухожилием либо со связкой большая проблема ну очень там что-то болит но знаете я откладывал откладывал и по итогу я сегодня еще пошел шоу. Э, я из-за того, что сейчас я буду меньше тратить на бизнес, потому что мы с вами запускаем просто уникальную систему, на которую понадобится каждому один час времени, поэтому я, скорее всего, буду уделять один час времени тем действиям, которые вы будете уделять сейчас времени, потом часа два времени я буду уделять дополнительным своим проектам, ну там по обучению, по интернет-развитию. И все это время я буду стараться быть свободным для себя и там, для св своей семьи. Да, то есть, и э, я принял, что пора жрать. О, сестричка смотрит до сих пор. Лен, да ты ж похудела. А, ну, то, Лен, э, у тебя ж там, это, у тебя есть причина, почему у тебя, э, ну, как бы, с этим там, проблемы. Вот надо найти грамотного инструктора, мне бы наоборот как набрать. Елена Пономарёва, у меня тренер, у меня есть тренер, не в тренере дело, в питании, потому что я весь свой стресс, я зажираю, и получается так, что моих тренировок недостаточно. То есть дефицит, у меня профицит килокалорий получается, то есть я из-за того, что у меня сидячая работа, я постоянно сижу, а двигаюсь, например, только через день на тренировках, усиленные тренировки ну дают там 300-400, максимум 500 килокалорий, которые я могу сжечь. Поэтому я принял решение, что я буду каждый день тренироваться. Я сначала подумал, что я буду каждый день в зал ходить, либо я буду там бегать дополнительно, но я принял, что у меня будет одна силовая тренировка в зале, и второй вид тренировки я вернусь на единоборство. У меня рядом есть тренировочный комплекс, и я когда-то хотел на единоборство записаться, возобновить тренировки. Я почитал в интернете, что за одну тренировку ты сжигаешь 800-1000 килокалорий, и... И поэтому я понял, что занимать каждый день одна силовая тренировка, а потом а, тренировка бойцовская, например, и потом опять, это даст мне очень хороший дефицит. Поэтому... Я решил поступить таким образом. И с этих пор я постараюсь любить себя во всем. Да? То есть любить внешне, любить себя в том, что я семье уделяю достаточное количество времени. И я ну, создам для команды ту систему, которая позволит ей быстро вырваться в сетевом. Да? То есть в сетевом, даже не в, не в множественных источниках дохода. Каждый из вас в дальнейшем там тоже сможет там, использовать множественные источники дохода, партнерские программы, кто-то из вас уже ее использует. Но мне очень важно, чтобы вы э, начали закрывать много рангов, чтобы каждая сцена была заполнена именно вами. Вот. Поэтому э, вот к таким каким-то я выводам пришел. Да? То есть буквально за мгновение, за мгновение э, которое в принципе ко мне пришло э, ночью со вчерашнего на сегодня. Так, да-да, после подарка, после нашей подарочки тренировки не Это помеш... <свят> Такой же подарок, как и в прошлый год прислали на мой день рождения, там, блин, целая поляна этих сладостей. Так, все проблемы в голове, не думая о плохом. Ну, спасибо. Так, это здорово. Елена Шамшева, наверное, не загоняет, когда закрывает форточку, всегда экран выключает. Наверное, чтобы никто не видел лишний вес. Елене Шаншевой, у Елены Шамшевой есть лишний вес... Так, я также созрела на тело. <смех> Юля, Жош. Так, ну что, ребят, в принципе все. Созвонился я с курьером, буду ждать подарка, буду на ночь жрать еще, наверное. Пожрал то, что жена прислала, правда не все, там гамбургеры, картошечка фри, <смех> вот. Поэтому, вот. У Тани Ярца закончился курс, и она прибежала к нам на вечеринку. Но вечеринка уже подходит к концу. Я только пришла. Все уже догадались, в принципе. Вот, Диана, а что ты написала типа ⁇ ты такой интроверт что ⁇ ты, Что ты имела в виду, если это ты писал? Ты такой интроверт ⁇ Так. Не забудь сфоткать. Ну, куда уж? ну Среда социальных сетей, как же не сфоткать, конечно. Ребят, не забываем. Вот, тот, кто вновь пришел, смотрите, что у нас есть. «Businessians Pro» виктор монстр сетевого если вы хотите быть тоже бизнес с монстрами сетевого хотите быть в такой амуниции поэтому не забудьте мне написать если вы хотите чтобы я вам прислал закажем и все прямые эфиры будете фигачить все будем в, в, в одной амуниции все будем очень крутыми все мы будем монстрами сетевого поэтому не забудьте мне написать для того чтобы забронировать как бы, чтобы я понимал количество, чтобы я понимал там в принципе, я скажу вам приблизительно стоимость и буду в принципе узнавать смогут ли они быстро это делать они там, хотя ну моя Лена это сделала очень быстро, ну там буквально заказала и на следующий день мне уже привезли, поэтому так, писать в личку? Да, в личку пишите по этому поводу. Ну, хотя я и пост обязательно выставлю с фоточками, да, то есть и можете в комментариях шквал заявок писать. Я... Мы, эм, скоро создатся отдельный интернет-магазин, кстати, э, в котором можно будет продавать э, брендированную как бы э, э, продукцию Business Chance Pro. Ну, как бы вы ее тоже можете продвигать, так как у вас будет партнерка, поэтому там каждый член команды, если они хотят, захотят быть в нашей э, э, комьюнити, даже если не захотят быть команде но захотят быть частью там например бизнес про они смогут заказать это для себя так я тоже хочу такое так девочкам платьишки туники а на спине тоже будет написано виктор Нет, на спине будет написано юлия монстр сетевого. Но у каждого будет свое имя да поэтому каждому будет свое имя как видите, тут вот «Бизнес Ченс и тут даже, где Виктор, тоже... А, ой, а, вот тут вот галстучек, видите, все, все как брендировано с галстучком. Будет ваше имя, будет ваше имя. А, да можно цену, Завич, не озвучу. Напишите мне в личку, и озвучу вам цену. Повыше надо «Быча Про» написать. Да зачем у нас впереди бычи Про»? А вы потом донесете, да, то есть вот свою майку донесете, и вверху вот тут вот, как вы хотите, напиши, напишите достигаторы, там, команда мастеров, а, я не знаю, там, сеть бомб. А, то есть занесете данную майку и наверху на, на, при, напринтите именно свое. Ребят, подождите минутку ко мне звонят, сейчас. отвечу. Так, я здесь я уже написала, да, уже вижу, что кто-то написала. Можно мне на спине э, чет рокерская, это тоже сама там себе на принт пойдешь и сделаешь, что хочешь. Сразу сама серьезность шустрая, как он звук отключает, ВБС руками, он же с компа. Ага, мне тоже интересно, через что вообще эфир идет? А сейчас расскажу ОБС, наверное. Нет не ОБС, рестрим. Нет, не ОБС, а мы не перестаем галдеть. Да ладно, наверху написано. Наверное, говорят, что сегодня не привезут. Рестрим написано: что за рестрим. Кто-то съел его шоколадки. Скажите мне, у меня ОБС не тянется всем. Ссылку внизу. Лен, это онлайн-сервис для трансляции. Где ссылка? Так показывал, будто все кричат. Это типа сидите тихо. Давайте, может, песню споем, пока Виктор говорит. Так, только и мы так кричит. Да боже, сколько вы тут написали? Рюмка, водки на столе. Давайте споем, дальше, а давайте. Нет, это одну минуточку плюс Пусть будет бегут неуклюжий пришло. Блин, Виктор не а вода по асфальту рекой. Прилетит друг волшебника, вода по асфальту ручом. Мой зайка, попрыгун. Неясно прохожим. Блин, а вот. Господи, по делу то что есть. Давайте, не давать. Почему весел, Почему таратория, как моя бухая валюха? Почему весел, Боже, я играю на гармошке. Да все, харе! А, да, это сервис Restream. А, сейчас очень удобно. Во-первых, ну, я не знаю, у меня Facebook до сих пор не подключился, печалька, не подключился, а может и подключился. А, вот. А, но вы в этом сервисе можете одновременно в Facebook, ВКонтакте, в YouTube и в Одноклассниках вещать бесплатно. И благо в этом сервисе не нужно через ОБС вещать. Вот, если у вас есть камера, через камеру подключать Появилась здесь демонстрация экрана, наконец-то. То есть раньше не было. Во-первых, и так вот вещать нельзя было через ОБС. Теперь этот сервис позволяет вещать вот через ОБС, без ОБС, вот так вот через камеру, плюс показывать демонстрацию экрана. Поэтому это очень круто. Да, демонстрация экрана есть. Только его надо было, наверное, включать сначала, потому что вот сейчас я вижу, что я не могу включить демонстрацию экрана вот, на ходу. Поэтому, если захотите, то его и эту демонстрацию, наверное, надо будет включать прямо здесь, сейчас. Ну, как бы перед, перед стартом. Лена теперь есть камера. Так, мне подарили вебку другом. Так, нет, это звонили совершенно по другому вопросу. Там, не по сладостям, сладости должны привести как положено, поэтому мой MacBook его не тянет. Кого? Рестрим не тянет или OBS не тянет? Должен тянуть. Тут, вообще, в принципе, без лагов. Тут э, рестрим, наверное, э, одна из самых. Ну, запись. Запись остается на стенах в социальных сетях. Почему нет? Это, это ж это просто как э, проводник. А все через социальные сети происходит, и там все остается. Выкинь свой яблоч, баш Паша. Яблок, яблок. Так, ладно, ребят, в принципе, в принципе, все на этом. Э, больше. Пока нечем с вами поделиться. Все, ребят, спасибо, что вместе с нами здесь собрались, попели песни, выпили рюмки и водки. Вот. Ну все, до пятницы. Всем спасибо за поздравления, всем спасибо за подарки. Я это очень сильно ценю. Спасибо. А теперь будем работать. Очень сильно работать. Все, ребят, всем пока, всем хорошего вечера, всем хороших выходных. Пока-пока, ребят.